Хотите насладиться традиционной итальянской пастой, не выходя из дома, тогда скорее отправляйтесь на кухню и приготовьте фетучини с ветчиной в домашних условиях, это аппетитно, очень сытно и просто. 1. В большой кастрюле довести до кипения воду, подсолить ее немного и отправить туда фетучини, варить, согласно инструкции, на пачке, на среднем огне, затем откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. 2. В небольшой сотейник отправить кусочек сливочного масла и растопить его. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь, о составе нашего блюда. Фетучини, 300 грамм. Ветчина, 200 грамм. Сыр, 100-150 грамм. Сливочное масло, 20 грамм. Чеснок, 1-3 зубчиков. Молоко. 200 миллилитров, мягкий сыр, 100-150 грамм, соль, 1 щепотка, перец, 1 щепотка, зеленый горошек, 2-3 столовые ложек, по желанию, количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся.